Солнце в зубочах. люди прислушайтесь, свисту меча сбылось пророчество, ликвой крови, смехи пощечины, крики расплить. это моя вина, это мои дела, это мои слова, ранят Христа из поношения, слезы бог щедрой жестокостью. Вместо награды зло, вместо хвалы фула, Божьему Сыну на плечи легла. Это моя вина, это мои дела, Это мои слова ранят Христа. Христа ветер бужует, вот солнце украсть, ге соблазна дьявола глаз что же на помощь розами зовешь и пощады, и милости ждешь. Люди, прислушайтесь свисту печаль. скрылась с литвой крови, Смехи пощечины, крихи распли. Субтитры а